Всем привет! В этом видео мы хотим поговорить о возврате приобретенных у нас БУ запчастей. Разумеется, возврат возможен, и в этом обзоре мы расскажем обо всем, чтобы возврат был максимально комфортен для вас, наши дорогие клиенты. Сразу отметим, что обычно возникают вопросы с возвратом навесного оборудования и всякой мелочевки. Не беспокойтесь, никаких проблем с возвратом двигателей нет, потому что возврат моторов практически отсутствует. Вся важная информация о возврате приобретенных у нас запчастей опубликована в публичной оферте на сайте компании «АвтоСтронг». И также очень важная информация опубликована в товарном чеке, который покупатель получает после покупки. Что нужно в первую очередь знать покупателям? Все наши детали промаркированы специальными маркерами, а на двигателе и КПП нанесено фирменное клеймо «АвтоСтронг». Пожалуйста, для сохранения возможности возврата не смывайте и не стирайте наши маркировки до проверки деталей и до ее установки. Маркировка – это специальная цветовая метка, которая никак не влияет на работоспособность и функции запчасти. Маркировка в первую очередь нужна, чтобы наш работник при возврате мог правильно идентифицировать запчасть, проданную компанией «АвтоСтронг». Также после сохранности маркировки мы понимаем была ли запчасть разобрана либо вскрыта клиентом после покупки в любой момент вы можете стереть маркировку если вы убедитесь в работоспособности деталей и в том что она вас полностью устраивает и конечно же доверьте установку БУ запчастей грамотным специалистам ведь нередко бывает что при самостоятельной установке клиент повреждает запчасть или как бывает с электронной компонентами, выводит их из строя по незнанию или из-за неопытности, а также из-за проблем в электросистеме автомобиля. Отдельно отметим, если клиент хочет очень тщательно проверить приобретенный у нас двигатель до установки на автомобиль и для этого надо повредить маркировку, ну, например, снять клапанную крышку, то все действия надо согласовать с менеджерами. Весь процесс должен быть записан на видео, а менеджер любезно скажет вам, что должно попасть в кадр. В редких случаях обнаруживаются незначительные дефекты в сложных технических агрегатах, такие как двигатели, КПП, мосты и так далее, которые могут исправить на СТО. Так вот, в этом случае компания Автостронг идет навстречу нашим клиентам. Компания Автостронг установила конкретные сроки на проверку и возврат приобретенных у нас запчастей. Проверочный срок на двигатель составляет 30 дней, на все другие запчасти – 14 дней. В течение этого периода вы можете беспроблемно вернуть приобретенную у нас запчасть при обоснованности причин возврата. Если возврат двигателя происходит в срок до 15 дней, то необходимо сделать фото или видео, которые подтверждают проблемы или неисправности. Если с момента продажи двигателя прошло от 16 до 30 дней, то при возврате клиент обязан предоставить заключение СТО о неисправности или неработоспособности двигателя. И еще, если вы купили двигатель с навесным оборудованием, то гарантия на навесные агрегаты действует как на двигатель. При возврате любых других запчастей... От датчиков до замков, от форсунок до блоков управления. Если с момента продажи прошло от 8 до 14 дней, мы просим заключения СТО о неисправности. Еще раз напомним, что все эти условия прописаны в публичной оферте на сайте компании «АвтоСтронг», А также кратко прописаны в товарном чеке, который покупатель получает при покупке. А получить заключение с СТО при установке запчасти на СТО это это не проблема. Среди товаров есть детали, которые продаются без возврата. Это детали из категории на запчасти, то есть с дефектами либо же неисправные агрегаты. В карточке такого товара обязательно будет написано, что эта запчасть не работоспособна и продажа только в одну сторону. Менеджер любезно предупредит вас о том, что такая деталь к возврату не принимается. Как происходит возврат на месте? Клиент может быстро и легко вернуть товар, обратившись в пункт выдачи на улице Домбровской, 15. Говорим, что хотим вернуть запчасть по причине ее неисправности. При необходимости предоставляем заключение с СТО. Заполняем акт на возврат, быстро получаем уплаченные деньги. Деньги за возврат приобретенные у нас автозапчасти возвращаются тем же способом, которым была произведена оплата. Но можно договориться о другом, удобном для клиента способе возврата денег. Если клиент приобрел запчасть в регионах, то есть не в Минске, и хочет ее вернуть, то просим связаться с менеджером и согласовать время и место возврата денег и запчасти а вообще во всех случаях не стесняйтесь звонить нам мы всегда идем навстречу клиентам и расскажем как решить сложившуюся ситуацию например если клиент обнаружил что запчасть неработоспособна и не успевает вернуть ее в установленные сроки то позвоните нам и с менеджером вы оформите предварительный возврат, но не затягивайте с этим и старайтесь вернуть запчасть в разумные сроки. На самом деле вернуть приобретенную в компании «АвтоСтронг» запчасть и получить уплаченные деньги довольно просто. Да, есть некоторые условия, о которых надо знать и соблюдать их. Все условия очень четко прописаны в оферте, просто некоторые клиенты не обращают на них внимания. Надеемся, что это видео дало ответы на все вопросы по поводу проверочных сроков и возвратов. Благодарим за внимание. и Желаем успешных и выгодных покупок в компании Автостронг.